Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы начинаем нашу передачу «Евреи борьбы». Еще раз хочу всех поздравить с праздником Пурим. Не забудьте, что есть великолепная мыцва, напиться так, чтобы не отличить Амана от Мартыхая, Хак Самех, хорошего праздника, веселого Пурима. Ну, а в начале своей передачи я хочу выразить огромную благодарность Александру Гендлеру. Знаете, он провел потрясающий концерт, который состоялся в творческом объединении «Круг». Он пел на русском, английском, испанском, еврейском языках. Все, кто присутствовал на концерте, получили огромное удовольствие. Но почему я именно об этом концерте говорю в своей передаче «Евреи борьбы»? Потому что Александр Гендлер — это тот человек, который действительно боролся за против антисемитизма, за выезд евреев. Когда я его при первом удобном случае обязательно приглашу в нашу студию. Он имел огромнейшие проблемы с советскими властями. Его задерживали неоднократно. В итоге его выслали из страны. Но и, и здесь он продолжает активно бороться за против антисемитизма. Он э, издатель, у него велик, э, очень много выходит книг на еврейские темы. Так что, Александр, большое спасибо за концерт, большое спасибо. Ну и проделать такую работу, подготовить такую программу, это воз, вызывает только восхищение. И ш, е, продолжая нашу программу, я хочу сказать, что борьба э, видна еврейского народа должна продолжаться и сейчас вот настоящий момент когда мы испытываем э, рост антисемитизма когда э, опять э, творится э, что-то непонятное и опять же про большие проблемы в израиле вот эти политические проблемы и вот здесь я хочу зачитать письмо которое я подписал которые подписали более 120 организаций и 200 активистов диаспоры в сша канаде германии россии украине беларуси казахстане узбекистане латвии ну еще по моему в каких то других местах о которых я не знаю давайте я вам зачитаю это письмо Значит, оно дать, э, написано Бенямину Натаньягу, премьер-министру государства Израиль, и Юлю Дельштейну, спикеру Кнессета парламента государства Израиль. Э, уважаемые господа, мы представители еврейских общин диаспоры с разных континентов поздравляем вас с победой национального лагеря на последних выборах в Кнессет. Эта победа доказывает, что идеалы сионизма, утверждающие Израиль как сильное национальное государство всего еврейского народа, по-прежнему дороги подавляющему большинству израильтян. Но вместе с гордостью за эту победу мы встревожены попытками оппозиции игнорировать выбор сионистского большинства – и в третий раз помешать созданию правительственной коалиции. Мы считаем эти действия оппозиции противоречащими принцип, принципам демократии и целям сионизма. Особенно учитывая участие в них арабских депутатов, занимающих откровенно антисионистские позиции и открыто поддерживающие интересы врагов государства Израиль. Мы также категорически против позорной антиеврейской деятельности господина Либермана и его партии НДИ, которые, прикрываясь якобы заботой о советских гражданах Израиля, выступают против религиозного населения Израиля и тем самым против еврейского характера государства Израиль. И делают они это в тот самый момент, когда благодаря усилиям президента США Дональда Трампа. И лично вашим, господин премьер-министр, впервые за всю историю существования государства Израиль появилась возможность заключить сделку века с арабскими странами и палестинцами. Вместо этого господин Либерман готов войти в коалицию с антисионистскими депутатами арабского списка. Мы заявляем, что господин Либерман не представляет евреев диаспоры, проживающих в Соединенных Штатах Америки, Европе. Австралии, странах бывшего Советского Союза, мы со своей стороны выражаем полную поддержку возглавляемой вами национальной коалиции. Поэтому в настоящий исторический момент мы, лидеры общин еврейской диаспоры разных стран, приняли решение объединиться и поддержать все усилия, направленные на создание национальной коалиции, выражающей волю сионистского большинства, по результатам последних выборов. Мы призываем всех депутатов Кнессета, кому до дороги цели национального возрождения еврейского народа в айрес сплотиться вокруг возглавляемой вами коалиции. Наши действия подчеркивают то, что национальное единство всего еврейского народа в Израиле и в общинах диаспоры особенно необходимо сегодня для решения критических для нашего общество будущего, для нашего общего будущего задач, стоящих перед правительством Израиля. С научными пожеланиями, я повторяю, я все 120 организаций и 200 активистов диаспоры США и разных других стран называть сейчас не буду, но хочу сказать, что я тоже подписал это письмо. Ну а сейчас давайте мы э, продолжим нашу передачу о евреях борьбы прошлых лет. Вот мы остановились на ситуации в Советском Союзе после шестидневной э, войны. Ну что говорим, вот в этот момент после шестидневной э, войны Резко активизировалась, бо активизировалась борьба евреев за выезд уже в государство Израиль. Хотя, если честно говорите, вы видели вот из моих предыдущих передач, что еврейские сионистские активиз Активизм начался задолго до, шести, до шестидневной войны, но вот именно после нее он многократно усилился. Война повлия, повлияла на тех, кто многие годы шел э, путем сионистского возрождения, придав им свежие силы, и на тех, для кого эта война стала рубежом, с которого они начали возвращение к своему народу, к еврейству. Возможно, возможно, конечно, что воздействие шестидневной войны было бы не столь сильным, если бы она не раскрыла истинного отношения советских властей к Израилю и евреям, проявляя, которая проявлялась в такой, вы вспомните, ядовито-крикливой антиизраильской пропаганде слышать это каждый день осознавать враждебность властей и продолжать работать нас на страну советов для многих стало морально невыносимо вы знаете что мне в этот период не исполнилось еще 14 лет но я уже возненавидел советское государство и я уже ну мне просто тогда в голову не могло прийти что можно уехать но уже с тех пор мне, э, меня стали интересовать еврейские проблемы. Так что... Э, и я знаю просто очень многих людей, вы знаете, вот по крайней мере с теми, с кем я общался, которые находились э, в, э, ну, в отказе, которые боролись за выезд, которые мечтали о выезде в Государство Израиль. Именно... Это все люди были намного старше меня. Вот именно после вот этой шестидневной войны, вот я знал многих людей, которые покинули очень престижные работы, но там была так называемая секретность, и они высчитывали, сколько им, значит, тогда считалось, что пять лет, если ты пять лет не работаешь в секретном на секретном предприятии, то вот эта секретность уже не влияет на выезд государства в Израиль. Но это было э, неправда. Неправда. Потому что многие, я знаю людей, которые сидели по 17-20 лет в отказе. Так что, э, в, понимаете, в Советском Союзе и до шестидневной войны уже существовали какие-то Отдельные маленькие группы, которые занимались изготовлением и распространением сам издата. Но вот после шестидневной войны число таких групп резко увеличивается. И начинается процесс их кооперации. Ширится недоверие еврейского населения к официальным средствам массовой информации. Сотни тысяч... Уже в этот, в этот момент предпочитает черпать информацию из иностранных голосов. И у движения еврейского национального возрождения начинает формироваться широкая, такая, я бы сказал, социальная база. В разных регионах, в зависимости от местных условий и традиций процесса пробуждения и активизации, протекали по-разному. Где-то они ограничивали слушанием иностранных голосов и чтением самиздатов. При Балтийских республиках работали активные э, группы, которые занимались изготовлением и с распространением э, самиздата. Даже изданием собственных журналов и газет. На Кавказе и в республиках Средний Азербайджан. Азии многие евреи вообще готовы были бросить все и уехать в Израиль, в видя в этом воплощение мессианского пророчества. Вот тот же Александр Гендлер, э, о котором я сегодня говорил, который провел великолепный концерт, он, он начал борьбу, свою борьбу в Винницах. Хотя вот я вам скажу, так как я сам оттуда родом, что это было просто... Э, Чуть ли не самоубийство. Это было очень и очень опасно в такой провинции иметь какие-то взгляды, инакомыслящие взгляды, желание уехать, что там это был, воспринималось как, как предательство Родины. Ну, это везде считалось предательство Родины, но в таких маленьких городах это было особенно опасно. Конечно же, Москва которая представляла собой мегаполис с населением более 10 миллионов человек, и в город, в котором были расположены центры верховной власти, центр промышленности, науки, высшего образования, культуры. В Москве были расположены э, иностранные посольства, представительства миров, мировых информационных агентств и прессы. Здесь проход, происходила большая часть международных встреч. Сюда направлялся основной поток иностранных э, туристов. Москва была, я бы сказал, витрина страны, э, о которой с особо, особо тщательно заботились власти. В Москве было все на виду и под э, пристальным вниманием иностранных государств. И вот тут-то активисты протеста, они стремились в Москву со всех концов страны. И в советские власти, конечно, проявляли к их активности повышенную чувствительность, но они были ограничены в спектре применяемых репрессивных мер. Также Москва была сосредоточение высокообразованных людей и, интеллекту... и интеллектуалов, что было особенно заметно среди еврейского населения. Центр инакомыслия. В Москве прошли в феврале 1966 года процессы пис... писателей Синявского и Даниэля. А в последующие месяцы вот демократическое э, движение приобрело такие ясные очертания. Евреи принимали огромное участие в этом движ движении, сверх всякой пропорции к их доле э, в общем населении. По переписи 70 -го года в Москве проживало 250 тысяч евреев. Они были расселены по городу самым случайным образом. Не, не было никаких еврейских кварталов, еврейских улиц. Хотя, конечно, компактное заселение в некоторых местах сохранялось. Вот такой известный деятель еврейской культуры, ну, вообще, он, профессор Михаил Членов, это интереснейший человек, он рассказывал, что его класс состоял из трех национально-этнических групп. Треть русских, треть евреев, треть татар. Так что вот этот район был раньше очень, где он жил, заселен евреями. Это Тверская улица, Арбат, Бульварное кольцо, вот где-то до Сретенки, до Кировской. Это все выглядело... Примерно так, как описывает Миха Михаил Членов. В подвалах жили татары, на первых этажах – евреи, а выше жили русские. На всю Москву было, ну, можно сказать, две действующие синагоги. Это Харальная в центре города, на улице Архипова, и совсем небольшая Хабадная в районе Марьиной рощи. Там такое, знаете, было э, одноэтажное деревянное здание – очень старенькая значит в москве конечно же сложилась очень сильная группа активистов там с богатым опытом борьбы и можно сказать героическим прошлым я уже называл эти имена это виталий свечинский и мэр гельфанд Ну и конечно же вместе с ними, одним из главных основателей вот этой разветвленной сионистской деятельности в 67-72 годах, к ним относился Давид Хавкин, Тина Бродецкая, Израиль Минц. Все эти люди имели опыт, увы, тюремного заключения в советских исправительно-трудовых лагерях. Но, наверное, душой вот всей этой группы был Давид Хавкин. Вот что говорит Виталий Свечинский. Хавкина мы считаем московским Моисеем. Он освобождал евреев от страха и делал это очень хорошо. Сам он был очень крепкий мужик, брутальный, но к своим он был нежен потрясающе. Э, э, Давид Хавкин добавляет Эйтан Финкельштейн. Человек, безусловно, великий, хотя и непростого. простого Характера. У него все собирались на праздники. Он положил начало традиции собираться в синагоги. Раньше молодежь с песнями и плясками туда не ходила, а он приходил с гитарой, аккордеоном, с магнитофоном. В 1958 году Хавкин был арестован и осужден на пять лет. После возвращения из мордовских лагерей он возобновил сионистскую деятельность. Начались встречи у синагоги, копирование и распространение еврейских песен, информация об Израиле, изучение еврейских танцев, организация преподавания иврита, Человек уникальной энергии и физической силы, он обладал способностью притягивать к себе людей, давать им ощущение гордости за свой народ. В заключении Хавкин обзавелся новыми друзьями, с которым продолжал поддерживать тесные отношения и на свободе. Его известность распространилась далеко за пределы э, Москвы. К нему э, за советами и рекомендациями перевела Рут Александрович молодых рижских активистов. К нему приезжали проконсультироваться и поделиться своими идеями ленинградцы, Магилевер, Дрезнер, Бутман. Убежденный легалист, он стремился к открытым действиям, к осуществлению права на эмиграцию в соответствии с советской конституцией и международным законодательством. Хавкин знал, что КГБ ни на минуту не упускает его из виду и при всей своей бурлящей активности очень внимательно следил за тем, чтобы оставаться в рамках формального закона, не переступать черту, за которой движению могли угрожать слишком, опас слишком большие опасности. Вообще Давид Хавкин родился в 1930 году в Москве в традиционной еврейской семье. И как он вспоминал, что его отец не был особо религиозным евреем, но в синагогу он ходил на все праздники э, э, дома и на улице говорил только э, на идыше, при этом он никого не стеснялся. Вот примерно э, такая ситуации. Вот сам Хавкин говорит, что он никогда не относился к категории евреев, которые страдали от антисемитизма, хотя и по имени и по внешнему виду он был типичным евреем. Но он был крепкий парень, здоровый, и вообще все как-то считали, что его трогать не надо. Поэтому значит он в армии он решил не идти, так что Всегда была возможность, и, ну, если человек особо хотел, каким-то образом открутиться от армии. Так что ну, он поступил в институт. Он закончил московский, учился в Московском полиграфическом институте. Как он вспоминает, в тот момент это была настоящей синагогой, так как в другие институты могли и не брать евреев, а вот в полиграфический брали он учился там вместе с евреями, детьми, ссыльных и заключенных. Очень много, как он вспоминает, было китайцев. И вот, вы знаете, вот опять же, это его интервью, которое у него взял Юлик Кашировский. Вот я сейчас буду. «Как вам удалось давать евреям ощущение гордости и надежды?» – спрашивает Юлик. Значит, до шестидневной войны власти начали выпускать прибалтийских евреев. Их выпускали семьями с советскими паспортами, давали на подготовку полгода. Все прибалты ехали через Москву. И я с помпой устраивал им проводы. Мы делали это на разных квартирах. Каждый считал за честь устроить такие проводы. Туда я приглашал самый разный народ. И когда московские евреи видели их и понимали что через несколько дней они будут в Израиле, это вселяло в их надежду. А где вы разучивали еврейские песни и танцы? Тоже э, на различных квартирах. Тогда объясните, Давид, почему ваша коммунальная квартира, в которой у вас была одна комната, считалась центром еврейской общественной жизни? Это получилось естественным образом. Со всех концов Союза приезжали, звонили. Москвичи тоже все время у меня толпились. И вы же в то же время работали. Да, по специальности я работал инженером-механиком в конструкторском бюро. КГБ продолжала за вами следить? Да, она следила, она устраивала провокации. Но у меня уже были связаны связи с демократами, которые очень оперативно передавали нашу информацию. Если что-то происходило, то на следующий день об этом говорил весь мир. Так что... Вы видели вокруг себя других лидеров? Нет, я не могу оценить деятельность других людей. Каждый делал свое дело в силу своих способностей и возможностей. Соперничества не было? Нет, в наше время его не было. И не было единоличного лидера. Вот здесь, внимание, послушайте, это... Вот разница от Ленинградцев. Да, меня в этом упрекали Ленинградцы. Вот у нас все не организовано, а у них в Ленинграде организовано. Но я на это отвечал: У нас не было организовано и не будет организовано. Это не должно выглядеть, это должно выглядеть как совершенно спонтанное движение, где каждый действует в соответствии со своими э, возможностями. Движение делится как клетки, самопроизвольно и бесконечно органы всегда ищут зачинщиков. Ну как вы у вас какие отношения у вас сложились с Виталием Свечинским? Один из самых надежных и верных моих друзей Малкин Свечинский. А с преподавателями Иверита вы поддерживали отношения, не только поддерживал, но и помогал некоторым из них. Например, Моше Палхану. Я отправил к нему учиться своих однокашников по институту. К Лени покойному я очень нежно относился. К Липковскому он привел на русский язык ⁇ отпусти народ мой ⁇ Эту песню фараону говорю ⁇ отпусти народ мой ⁇ Пели евреи по всему Советскому Союзу. История исходила из Египта и хорошо ложилась на советскую действительность. Оба фараона, и египетский, и красный, не хотели отпускать евреев, но оба в конце концов вынуждены были согласиться. Когда в сентябре 1969 года, 1969 года Хавкин уезжал в Израиль, в аэропорту его провожало более 500 человек. После его отъезда естественным местом сбора и центром еврейской активности стала квартира. Виталия Свечинского. Значит, Свечинский родился на Украине в городе Каменец-Подольском в пределах бывшей черты оседлости. Когда ему было два года, родители переехали в Москву, где он и вырос. Это была ассимилированная семья. Мама была пианисткой, играла в городском оркестре. Отец был ярым комсомольцем еще на Украине. В Москве он поступил в Институт Востоковедения на китайское отделение. А вот на третьем курсе его мобилизовали в КГБ. Сказали, или пойдешь, или партийный билет на стол. Вот от таких родителей вышел ярый боец за выезд в государство Израиль. Ну, наше время подошло к концу. В следующей передаче я продолжу рассказ о Свечинском Обязательно я прочту интервью, которое взял у него много лет тому назад Юлий Кашировский. Сейчас большое спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.